Что мы будем делать в любом случае? Это опознавать себя. С чего мы начнем? С самого ощутимого. Я так как я реалистка, поэтому мы начинаем с самого ощутимого. Это тело. Вот есть тело, вот оно. Это первичная граница, очень осязаемая для других людей, самое главное осязаемое для себя. Вот. А я можно выдумать все что угодно, но а, вот оно тело и никуда не деться. И для начала мы опознаем его визуально. Масса людей не может смотреть на свое тело. Без вот этого а кто Кто-то смотрит и очень хочет то ли увеличить, то ли уменьшить. Ну, короче говоря, как-то видо видоизменить, а лучше вообще в принципе произвести такой квалифицированный апгрейд. А, Но ну, а это реальность. На сейчас так. Мы можем что-то сделать с этим завтра. Ну, из возможного спектра. Но э, это сейчас та граница, с которой мы сталкиваемся. Ну, хорошо, я есть тело, и тело тоже. И что она любит, а что она не любит? Мне удобно или неудобно? Первый, кто нарушает свою границу, это я сам, я сама. Я вообще сплю удобно. Я сплю там, где я хочу, я сплю там, как я хочу. Я вообще высыпаюсь под своим одеялом, на своей подушке. Кто-то спит на неудобной кровати, кто-то спит, когда рядом муж играет в компьютер ночью. Если мы говорим о жизни, мы просто спрашиваем себя, что любит мое тело, как любит мое тело, как оно не любит, в какую ткань я одеваю свое тело каждый день. Ну, например, я. Я просто не могу носить шерсть. Я такой родилась, у меня очень чувствительная кожа. И она не страдает никакими кожными заболеваниями. Просто шерсть для меня колючая. И я помню, как на меня пытались надеть в детстве разные шерстяные кофточки, платьица. И мне внушали и объясняли, что ну это же чистая шерсть. От чего все у меня внутри приходило в ужас? <с> Потому как если она чистая, то единственное, что я могу, когда я надеваю это, это стоять и не двигаться, чтобы она ни в коем случае не начала массировать. Понятно, что как только мой голос стал хоть для кого-то иметь значение, в этот момент ну, шерсть ее носить перестала. И мне не важно, связала ли этот ну, свитерок моя любимая бабушка или носочки. Я понимаю посыл любви, но он не к моему телу. Большинство людей будут уступать и говорить хорошо. Ну, это же... А дальше пойдут объяснения. Бренд, модно, тепло, мама связала. Дальше тело будет страдать. Еда. Я люблю есть, что приносит мне пользу из того, что я люблю, потому что не все, что мы любим, оно приносит пользу. В каких количествах? То есть это же тоже имеет значение. Я ем все, что я хочу, но меньше, чем хочу. Я очень четко реагирую на желание своего тела. Ну, хочется сейчас, замечательно, просто меньше, чем хочется. И проблема исчезает. Почему? Я знаю себя. Я знаю, как мне нравится себя чувствовать. Это первично. Это тоже касается тела. Я хочу чувствовать легкость, я хочу чувствовать пружинистость, подтянутость. Я хочу двигаться в любой момент так, как я хочу. Но если я начинаю спрашивать человека, что ты любишь, что тебе нравится, как, и дальше уточняю по разным сферам жизни, я часто слышу всего лишь одну фразу – я не задумывалась об этом. Или я не задумывался об этом. Спасибо за вопрос. О чем ты думаешь тогда? Мы должны думать о себе в первую очередь и посмотреть, как нам удобно жить. Как нам удобно жить сейчас. Как мы хотим жить завтра. Усталость. Если я сегодня агрессор по отношению к своему телу, в отношении сна, то, естественно... Я буду утром разбита, я устала. Это значит, что я сама нарушила эту границу. В первую очередь, ну да, умом, ну да, я могу это объяснить как угодно. Там, нужно было выполнить это или сделать еще то-то. Неважно, но границы своего тела я нарушила. И я это понимаю по усталости, боли, дискомфорту, которое ощущаю. В конце концов... Если кто-то настолько нечувствителен к своему телу, то окружающие могут спросить, почему ты так плохо сегодня выглядишь? Телесно все просто. Тело начинает болеть. У тела очень прямой знак. Кожные заболевания. Показатель, что человек настолько разрешает по себе топтаться, настолько его мир э, не существует для других людей. В его мире живут все. Мультфильм про Лося, который насадил себе на рога всех. Вот ну, так я прямо сейчас и зайду тебе в гость. А чего тянуть-то? <говорит> а. а. а. Как приятно, очень рад. Вот потому что он такой добрый, интеллигентный, приличный лось. И различные проблемы в теле сигнализируют, что нарушено много границ до, уже топчется здесь, здесь, здесь, ну вообще, где только не топчется. Поэтому, конечно, нужно начинать с тела. У нас есть представление, у нас есть какие-то убеждения, у нас есть верование во что-то.